романович как исправить последствия интоксикации из-за морганцовки произошло нарушение в работе мозга правая нога вообще не слушается нарушение координации спасибо за, за ответ сейчас мы живем во время это май июнь и это время уникальное существует растение которое мы которые мы не видим но это растение которое способно первое растворить камни в почках убрать камни в желчном пузыре убрать последствия тромбозов убрать последствия атеросклероза восстановить сон улучшить просто нереально потенцию убрать запоры убрать диарею убрать убрать ревматоидный артрит, убрать э, низкий э, гемоглобин, астению, убрать заболевания, связанные с легкими, э, ревматоидные заболевания и даже васкулиты. Импотенцию устраняет, конечно же, уже продал. И оно нами это растение любимое всеми это растение одуванчик дело в том что если взять сейчас и сделать как я вас научу то вы растворите камни в почках в желчном пузыре уберете проблемы которые связаны с миомами с узлами всевозможными даже грудь мастопатии то лечит уникальное растение но одна из особенностей заключается вот в чем необходимо каждый день съедать один два или три цветочка. Необходимо прям срывать этот цветочек и свежим его, разжевывать, запивая водичкой. Все, если скушали цветочек, то ни в коем случае в этот день не нужно пить кофе, потому что не будет такого эффекта. Ну и препаратов каких-либо, которые увеличивают там давление, стимуляторов, всевозможных и так далее. Но в случае, если начать каждый день съедать один, два или три цветочка, разжевывая запивая водой, они должны быть сладенькие такие, то это вылечивает, очищает почки, очищает печень, очищает, убирает тромбозы сосудов, которые возникают на фоне там, инсульта или каких-либо вот таких интоксикаций, устраняет интоксикации, великолепно, великолепно, но очень хорошо действует на мочеполовую систему очень хорошо действует на камни в желчном пузыре. И это возможно только пока они вот такие, со стебля срываете, разжевываете, запиваете водой. Побочные действия никаких. Почему нельзя запивать кофе? Будете запивать кофе, начнет болеть желудок. Потому что воспаляется слизистая оболочка желудка, если смешивается такой цветочек с кофе. Запивайте водой, где-то час ничего не ешьте, не пейте. Если по-лучшему или лучший способ, это три раза в день. Кстати, листья можно тоже в салат только их необходимо кушать с перцем. Почему? Потому что они очень понижают кислотность. А цветочки нет. Очень рекомендую. Это чудо. Это прям чудо и корень кстати корень одуванчика лечит заикание, а также устраняет проблемы с импотенцией тоже великолепное средство если пить корень одуванчика высушенный то лечит ногти прикладывая можно убрать экземы псориазы умываясь настойкой такой можно полечить кожу великолепное средство рецепт такой одна столовая ложка измерченных корней одуванчика смешивается с одной столовой ложкой сушеного лаврового листа заваривается 1 столовая ложка этой смеси на один, на 2 стакана пол-литра воды кипятка. Когда остывается, то во время того, когда будете принимать душ, обмывайтесь. Делает кожу белой, убирает э, заболевания кожи, фурункулезы всевозможные и так далее. Если волосы мыть, то устраняет выпадение волос, лопеции и так далее. Великолепно. Роза.